Ребята, всем привет! Прежде чем начать, хотел бы сделать небольшую рекомендацию для вас. Это канал моего друга, профессора Люциуса. Он создает полностью оригинальные истории об SCP, которые вы больше нигде не найдете. Так что переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, смотрите первое видео и скоро будет интересно. Начнем. Я открыл, чтобы попробовать посмотреть на это снова. Это начинает иметь больше смысла. Выглядит яснее, чем раньше. Я могу разобрать несколько предложений. В стране пепла скользит старый ржавый змей и оскаливает голодную голову. Мечтатели, все на борт. Присядьте, когда захлопнется пасть. Все мечтатели на борту. Наконец-то рассвет. Я выхожу из-под груды потрепанных книг в твердом переплете и пытаюсь сориентироваться. Ночи здесь слишком длинные и слишком темные. Я едва могу разглядеть свои руки перед лицом, когда гаснет свет. Вот почему мы не можем путешествовать ночью. Пейзаж остается неизменным. Я стою на груди потрепанных книг, упакованных в открытый вагон поезда. Этот вагон один из многих. Один из сотен. На самом деле он просто тянется прямо вперед от одного горизонта, до другого. Если это солнце такое же, как наше, значит, поезд движется на юг. Шум почти невыносим, скрежет и риск металла не прекращаются, пока вся ржавая вереница вагонов поезда несется через эту серую пустошь. Ни одного куста или возвышения в обоих направлениях. Я даже не могу разглядеть рельсы внизу из-за поднятой пыли. Это либо пыль, либо пепел, я не могу определить, что именно. Когда фонд поручил нам расследование, они послали нас через передний двигатель, который был неподвижен. Он находился в грязной трясине на какой-то влажной южной болотистой местности, и к нему было прицеплено всего 8 прожавевших вагонов. Нас тогда было шестеро. Группа охраны из пяти человек и женщина из за дела исследования и приобретений. Неподалеку находился небольшой дом, вся семья пропала за одну ночь. Но мы здесь не для того, чтобы извлекать тела. Мы думали, что нас заживо сидят комары, но когда мы подошли ближе к месту, они отступили. Вокруг припаркованного поезда было тихо и почти ничего живого. Мы прошли через переднюю часть просто отлично. На проклятом двигателе не было никаких деталей, только полый корпус. Дальше был вагон с гнилыми бревнами, некоторые из которых, казалось, сочились каким-то тошнотворным соком. Больше похоже на гной. Затем пассажирский вагон, я помню, как один из агентов безопасности, занервничал и выставил. Выстрелил одному из пассажиров прямо в лицо, когда тот повернулся, чтобы посмотреть на него. Мы все замерли, ожидая реакции, но ничего. Похоже, он выстрелил в мумифицированного человека, сидящего на своем сиденье, одежда которого была слишком разложившейся, чтобы определить, что это было. На сиденьях, разбросанных по всему вагону, расположились еще несколько человек. Пассажиры? пробормотал один из нас. Она оглянулось на него совпалыми глазами и нахмуренным выражением лица, словно ему только что испортили день. Спустя целую минуту, я наконец нарушил молчание. «Поднимите его и отнесите на место сбора», – приказал я агенту сзади. Он с облегчением согласился и засуетился, пытаясь выбраться через двигатель. И я был рад, что он смог выйти, потому что в этот момент мы почувствовали, что весь поезд движется вперед. Это был какой-то толчок, что мы все рухнули, как костяшки домино, прямо в проходе. Когда мы встали на ноги, то увидели, что находимся совсем в другом месте. Это было вчера. Ну, вчера по времени поезда, не по обычному времени. По обычному времени прошло где-то два или три дня я точно не знаю солнце становится все ярче оно ослепляет занимает половину неба и яркая как вспышка теперь когда я действительно могу видеть я смотрю на книги в стопке на которой я лежал у каждой из них одно и то же название но я не могу его прочесть внутри ну, я не могу разобрать ни язык ни символы кириллица или может быть хинди символы которые мне совершенно незнакомы кажется что они меняются, когда я на них смотрю. Я закрываю ее и нахожу место в своем жилете, чтобы сохранить. Я слышу Мишель, когда она начинает кашлять. С тех пор, как она упала в открытую цистерну, наполненную только бог знает чем. «Ты очнулась? Чувствуешь себя лучше?» громко спрашиваю я. «Не совсем, но я могу двигаться». Она встает на шатающиеся ноги. «Ты видишь двигатель?» «Нет». Его там нет. По крайней мере, я его не вижу. Я все еще вижу немного черного дыма впереди. Но это все. Я снимаю рацию с бедра и включаю ее. Z5. Это Z1. У нас дневной свет, и мы собираемся продолжить путь к эвакуации. Как слышите, это Z1. Мы не слышим вас. Если вы нас слышите, мы движемся на юг. У меня все еще есть синий актив. Почему ты все еще используешь I эту штуку? You, Мишель хватает свой кейс с ноутбуком и поднимается на вершину кучи. Ее хриплый голос становится все более заметным. Потому что это умно. Мы продолжаем говорить, мы продолжаем общаться. Но не можем понять друг друга. Это не значит, что они нас не слышат. До горизонта должно быть не меньше сотни машин. Ты собираешься нести эту штуку всю дорогу назад? Она засовывает футляр под подмышку. Он все записывает. Мы не можем просто... Мишель останавливается и кашляет в рукав. Это та же черная субстанция, что и вчера. Мы оба обеспокоенно смотрим друг на друга, но времени на это не было. Все эти вагоны поезда по-своему уникальны. За долгое утро нам удалось пройти по верхам 40 ржавых вагонов. Если есть возможность, лучше путешествовать наверху, а не внутри. Я думал, что долгая ночь поможет нам отдохнуть, но я чувствую себя таким же уставшим, как и вчера. Я говорю Мишель, что мы должны прыгать вниз. Ее рукава испачканы чернотой от кашля. Нет смысла скрывать это сейчас. По какой-то причине я не могу заглянуть внутрь. Даже с огромным солнцем над головой тени слишком глубокие. Это будет прыжок вслепую. Мы прыгнем вместе. Я беру ее за руку и мы мгновение смотрим друг на друга. Мы последние. Мы прыгаем, мы падаем и проносимся сквозь пыль и тени. В пространстве внутри ощущается невесомость. Мы с Мишель держимся друг за друга, пока я пытаюсь двигаться вперед. Я чувствую я чувствую стенки вагона, когда двигаюсь вперед, но я не чувствую пола. Наконец, я могу коснуться другой стороны. Там лестница. Я хватаюсь за первую перекладину и тяну. Это происходит медленно, но я делаю успехи. В этот момент Мишель кажется мертвым грузом, но я продолжаю тянуть. Наконец, мы прорываемся сквозь тень и я делаю полный глоток воздуха. Неужели я не дышал до этого? Я подтягиваю Мишель, но чувствую, что ее хватка ослабла. Я тяну сильнее. Появляется рука, потом макушка ее головы. Но вдруг она отпускает. Ее рука разжимается, и она отрывается от меня. Но не могу удержать ее. Она исчезает в темноте. Я несу оборудование мишей с собой. Ее больше нет. Я все еще не могу разглядеть двигатель. Только прямой путь к горизонту. Я думаю о том, чтобы спрыгнуть. Я думаю о том, что случилось с моим вторым командиром, z 2 когда он упал. Исчез в пыльных облаках, поднятых визгом колес. Никто не смог увидеть тело. Я думаю о том, что еще ждет меня впереди машины для перевозки животных заполненные раздутыми запасами дергающихся опухолей бортовые платформы с горящими машинами прикованными цепями цистерны с кипящей жидкостью запах которой задерживается на языке а не в носу я занимаюсь этим несколько часов возможно целый день день поезда гораздо дольше чем 100 вагонов которые я хотел проехать я все еще вижу шлейф черного дыма вдалеке это один Свет скоро пропадет. Я собираюсь найти машину, чтобы остановиться. Думаю, за этот цикл я преодолел 200, может быть 300. Потерял синий актив. Теперь только я. У меня есть ее оборудование, если это чего-то стоит. Я иду набирать номер в последний раз. Но мне больше нечего сказать. Это, наверное, четвертый день для меня. Или уже пятый. Я должен хотеть пить. На самом деле, я должен почти умереть от жажды. Но я ничего не чувствую. Я чувствую пустоту. Но все еще могу продолжать движение. На самом деле, я просто ищу место, где можно спрятаться, когда солнце сядет. Ночь слишком темна, чтобы двигаться. Спрыгнув вниз, я чуть не проваливаюсь сквозь деревянный пол. Нога проламывается, но мне удается ее вытащить. Я вижу только пыль и вращающуюся ось, удерживающую вагон. Все стекла разбиты изнутри. сиденья порваны и покрыты плесенью. Сомневаюсь, что кто-нибудь попросит предъявить мой билет. Я сажусь как раз в тот момент, когда солнце опускается за край. Я чувствую книгу в своем жилете. Я открываю ее, чтобы еще раз взглянуть. Она начинает обретать смысл. Выглядит яснее, чем раньше. Я могу разобрать несколько предложений. В стране пепла скользит старый ржавый змей и оскаливает голодную голову. Мечтатели, все на борт. Присаживайтесь, когда захлопнется пасть. Мечтатели, все на борту. Я потерял счет времени. Я здесь только со вчерашнего дня. Полосы оранжевого света переходит в фиолетовый, затем темно-синий, прежде чем небо поглощает чернота. Свет уже почти погас. Я так устал. Я могу подождать здесь. Я могу отдохнуть здесь. Может быть, даже поспать. Я включаю радио в последний раз, прежде чем в машине наступит полная темнота. Шум но за шумом слышится что-то слабое. Я прижимаю ухо к радиоприемнику и едва слышу его. Свисток поезда. SCP-716 – это большой локомотив и переменное количество вагонов. В среднем от 8 до 20. И локомотив, и вагоны, похоже, находятся в запущенном состоянии. Физические повреждения, нанесенные SCP-716, со временем медленно восстанавливаются. Однако он сохраняет вид крайне запущенного и ржавого. SCP-716 можно строить. Вам перемещать физически, однако локомотив, похоже, не может нормально функционировать, и в нем отсутствуют многие важные детали. SCP-716 демонстрирует выбранную форму непоследовательной топографии, в то время как со стороны кажется, что у него есть определенное количество вагонов. Почти все они закрыты и, похоже, относятся к случайным типам. Пассажирские, цистерны, транспорт для животных, почта и другие. Многие из них проявляют другие аномальные свойства. Вагон для перевозки, лошадей с трупами лошадей, подвешенными на веревках из овечьих сухожилий, вагон-цистерна, заполненный смесью сырой нефти и человеческой желчи. SCP-716 также способен к двум видам транспорта. Во-первых, он может передвигаться и перемещаться в манере, соответствующей локомотиву аналогичных размеров, несмотря на отсутствие жизненно важных частей, какой-либо формы топлива или проводника. Несмотря на то, что SCP-716 предпочитает передвигаться по существующим или бывшим железнодорожным путям, он способен перемещаться и по суше, подобно SCP-1489. Вторая форма передвижения, демонстрирует. SCP-716 наблюдалась только с людьми на борту. Вероятность запуска этого режима, по-видимому, в значительной степени случайна, но чаще встречается в случае группы из 5 или более субъектов. Субъекты сообщают, что SCP-716 внезапно переключается и начинает двигаться, быстро разгоняясь до максимальной скорости. Стороннее наблюдение покажет, что независимо от сообщений субъектов и полученных данных, SCP-716 остается совершенно неподвижным. Как только SCP-716 начинает эту форму транспортного движения, субъекты становятся невосстановимыми.